Друзья, еще один представитель компании УРСА, зовут его Сергей Розенко, это технический специалист, вот сейчас он ответит на некоторые вопросы, которые вы постоянно задаете мне в комментариях. Вот, значит, Сергей, первый вопрос, это про формальдегид. То есть есть такая, такой миф, да, по поводу того, что формальдегид очень вреден, если ты там используешь утеплитель с формальдегидной смолой, то там чуть ли не умрешь через неделю. Вот вы можете как-то прокомментировать вот этот момент? Можем. А... Во-первых, в материалах используется не просто там формальдегид, а используется фено-формальдегидная смола. Угу. Формальдегид – это один из элементов, один из химических составов, который используется в смоле. А вообще, если говорить о феноле, о формальдегиде, то фенол он входит в ту же группу опасности, что входит в спирт. Угу. По, когда мы говорим о газе, не о жидкости, а о газе, потому что жидкость, она уже сама фактически... Формальдегид не... это что такое? Это Формальдегид это газ. это газ. Он бывает с жиженом. А фенол? Фенол это в большинстве своем, это что-то вроде жидкости или смолы. Но когда мы говорим о вреде фенола или о вреде формальдегида, мы говорим о парах. Смотрите, там написано «фенол, формальдегид». Это как-то и то, и то, что ли там используется? Там используется и фенол, и формальдегид. Да, мы два вещества mm -hmm. скомбинировали, получили из них третий. Вот, mm -hmm. Самый простой вопрос, который можно парировать все абсолютно аргументы по этому поводу, это знаете ли вы формулу соли? Нет, не знаю. Не знаете? Формулу водки знаю. Вот. Формула соли – натрий хлор. Uh -huh. вот. Хлор ⁇ это стопроцентный яд, который убивает 99,999% 99, 99, 99 всяких живых организмов. А натрий ⁇ это металл, который при контакте с водой взрывается. Uh -huh. вот. При этом мы с вами соль сыпем в, в кастрюлю регулярно, и у нас ничего не взрывается, и мы не умираем после этого. Вот. А смысл какой? Мы смешали два вещества, получили третье, с uh -huh. абсолютно другими характеристиками, да, с абсолютно другими свойствами. И если говорить про чистый фенолформальдегид, если его, вот эту смолу полимеризовать... Покажите, пожалуйста, пакетик. Давайте покажем. Пакетик. пакетик. А, вот. Это а, фенолформальдегидная смола полностью полимеризована. То есть она полностью прошла термическую обработку, и она превратилась из смолы в пластмассу. Вот. В советское время вот такую пластмассу использовали абсолютно для всего. То есть все пластиковые изделия в Советском Союзе, они практически всегда выполнялись из фенолформальдегида. Угу. Потому что это очень прочная пластика. Что, что а это была когда-то изначально сама смола, которая использовалась для производства вот этих вот шариков, ну или не шариков, угу. но а, со временем она самостоятельно полимеризовалась даже без температуры. То есть у нас на заводе данная смола превращается в связующее, которое будет находиться между волокнами минеральной изоляции. Если смотрим на перван, то нет, в перване у нас не фенолформальдегид, у нас акрил, а если говорить про нормальное связующая связующее, вот, то оно у нас делает Минеральную изоляцию. Оно же ее в том числе и окрашивает. То есть когда мы видим желтый или темный цвет волокна, это именно цвет э, самого клея. То есть mm -hmm. то вещество, которое мы его полимеризовали. Потому что самого вот В этом утеплителе фенолформальдегидная, фенолформальдегидная такой... смола. Да. Вот в этом вот утеплителе у нас будет акриловое связующее. Mm -hmm. вот. Акрил – это Pure если говорить про вред фенола и формальдегида, то как газы, да, они вредны, ими не нужно дышать. Вот. Но, опять же, любое вещество является ядом или не ядом, не в зависимости от его там, химической формулы, а в зависимости от концентрации. Смотрите, если я утеплитель запихнул в конструкцию, так. я когда ну, не в конструкцию, да, я вот беру утеплитель, вставил его в каркас, да? Я этот фенолформальдегил как-то нюхаю его или как-то ощущаю на себе? Ну, или... Если бы из наших материалов выделялось что-то вредное mm -hmm. в каких-то количествах, которые были бы вредны для человеческого mm -hmm. организма, мы бы не могли просто продаваться. То есть у нас есть обязательное экспертное заключение санэпидемнадзора, которое мы постоянно mm -hmm. получаем. Мы его получаем раз в квартал, то есть мы наши материалы отвозим, испытываем, и мы получаем одобрение от государственных органов о том, что э, испарения, которые могут идти из материала, они ниже предельно допустимой концентрации. Причем мы их испытываем так, как… Это, это в конструкции или это в открытом? Нет, откры... это в, откры... в Мы их испытываем в открытую, как если угу. бы они стояли у вас в помещении, просто в открытом виде. Угу. И без пленок, без, без оделок. Без пленок, без всего вообще, и мы вот их испытываем. И по этим результатам мы всегда ниже ПДК. Там нельзя сказать там, в 20 раз ниже, в 50 Допугать, раз ниже. Так? ПДК – это предельно допустимая концентрация. ПДК, ПДК. – а. предельно допустимая mm -hmm. концентрация. Вот. Смысл э, государственной методики установленной в том, что мы можем увидеть только соответствие или несоответствие. То есть, грубо говоря, у вас там, я утрирую, но, грубо говоря, у вас есть лакмусовая бумажка, mm -hmm. если у вас концентрация превышает, она реагирует, если концентрация не превышает, она не реагирует. Mm -hmm. Там это гораздо все более сложнее, то есть там установлены специальные климатические камеры, где выдерживается, где поддерживается определенный воздухообмен и так далее, но а, это максимально для того, чтобы сымитировать изоляцию. Когда мы говорим о том, что изоляция установлена в конструкцию, то есть мы даже безопасный материал, который, если бы стоял э, в открытой комнате, мы его еще установили в конструкцию, запечатали его в пароизоляции. Uh -huh. то есть никакого воздействия он вообще не оказывает. Но и э, само изначально фенолформальдегидное связующее, оно используется очень много где. Один из э, самых таких ярких примеров это будет бильярдный шар. Вот uh -huh. бильярдный шар он сделан на сто из фенолформальдегидной смолы, но из него ничего не выделяется, потому что это фенолформальдегидные смолы была стопроцентная полимеризация. То есть мы взяли вот эту жидкость и мы ее. Такое ощущение, а... что там мышь какая-то. Там а, у нас просто... Органы какие-то. Да. Связующее, это оно очень долго стоит в банке, уже около двух лет. А связующее вообще обычно полимеризуется при а, температуре. А, ориентировочно где-то 220-240 градусов, в зависимости от конкретного производства и конкретного материала. И вот здесь это связующее просто со временем, а, оно... Тоже провело ту же самую реакцию. У нас вот есть определенный осадок, который уже не стал нормальным а, жестким фенолформальдегидом. А жидкость, которая плавает сверху, это то, что испарилось бы во время данной реакции. Угу. Вот и все. Я Выходит. понял. Тогда у меня следующий вопрос, который вытекает из этого. Вот Если фенолформальдегидные смолы, они совершенно ну, безопасны для человека. Вот так. У вас стоит УРСАПРУАН, здесь связующий идет акрил, правильно? Так. Зачем тогда утеплять, утеплитель делать? Ну, условно, он дороже, потому что агрилл более, я как понимаю, дорогой в производстве. Он, да, он значительно дороже. А... Зачем это нужно тогда? Для Вообще чего? это идет дифференциация рынка в основном. То есть у нас а, есть материалы, которые безопасны. Мы сто процентов знаем, что они безопасны. Вот и слово, которое сейчас называется дифферен... дифференциация. Да. Раз, Различие, то есть Различие. А, разделение сегментов. То есть у нас есть э, люди, которым недостаточно того, чтобы у нас было просто что-то безопасное. Им хочется самого лучшего. Им хочется, чтобы вот этих для вот для страшных этого. слов «фенол» и «формальдегид» не было вообще у них дома. Им хочется, чтобы дом был максимально там натуральный не mm -hmm. знаю, деревянный, еще что-то. Из дерева, кстати, тоже выделяется фенол. <laughs> вот. А формальдегид выделяется при любом температурной обработке, когда жарите там мясо, рыбу, выделяется формальдегид. Тоже? <laughs> да. В <laughs> больших количествах, например, в продуктах формальдегид в самом большом количестве в копченой рыбе. Mm -hmm. вот. Ну, это так. А, и а, люди, когда они хотят а, сделать для себя максимально безопасно, максимально а, там, как это сказать? Мы очень любят сейчас говорить экологично, но угу. экологично это неправильно. Экологично это воздействие на окружающую среду. Угу. Вот. Хотят сделать натурально. Вот, наверное, это будет самое близкое слово то а, этим людям недостаточно того, чтобы у вас там, в материале было что-то вредное, там, в каких-то ПДК. Но по большому э счету, короче, это заморочки просто людей. Это просто, да, люди, которые хотят для себя самое лучшее, самое лучшее это будет именно Пюрван. Mm -hmm. То есть в нем не просто нет а, никаких фенолформальдегидов, которые были бы ПДК, в нем mm -hmm. нет ничего, кроме стекловолокна и акрила. Mm -hmm. Акрил – это гипоаллергенный материал, который используется и у нас, и как линзы которые mm -hmm. имеют непосредственный контакт с организмом. Они же используются как некоторые протезы. Mm -hmm. То есть говорить о безопасности акрилосвязующего и акрилового материала можно однозначно. То есть нет вообще ничего. Как бы вы ни искали, что бы вы ни пытались там испытать, он на 100% абсолютно безопасен. Не только там в пределах ПДК или еще чего-то, а абсолютно.